Видеокурс «Зарядка для похудения 40+. Цель – коррекция тела, веса, поддержание физической формы и тонуса мышц». Видеокурс направлен на проработку мышечной системы, кардиореспираторной системы, развитие гибкости и координации движений. Сочетает силовые, аэробные упражнения, йогу, пилатес. Программа включает в себя 5 видеозанятий в домашних условиях. Видеокурс «Техника выполнения упражнений». Это видео о некоторых важных нюансах при выполнении упражнений. Вы узнаете, как рассчитать и контролировать нагрузки. Видеоурок «Комплекс упражнений для укрепления и формирования красивых ног и ягодиц». Улучшает кровообращение и гибкость суставов. Видеоурок кардио для снижения калорий. Это видео интервальная тренировка на все тело. Состоит из простых движений, которые помогут держать нужный темп и которые легко выполнять. Они создадут хороший эмоциональный настрой и включат в работу обменные процессы. Видеоурок упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс упражнений для укрепления, формирования и растяжки верхней части тела поможет забыть о боли и предупредить ее появление, а также поможет иметь красивые подтянутые руки. Видео-урок «Упражнения для спины и пресса». Это видео с упражнениями для спины и пресса поможет убрать живот и бока, предупредить боль в спине и выровнять осанку видео урок упражнения для развития гибкости это видео с упражнениями для развития гибкости улучшит подвижность в суставах сделает ваше тело гибким а движение легкими в курс входит программа тренировок книга дневник полезная привычка за 21 день pdf файл "Худеем правильно тип телосложения тип похудения универсальные рекомендации по правильному питанию Ежедневная 30-минутная тренировка запустит обменные процессы, сформирует красивую фигуру, снимет напряжение в теле и расслабит спину. Формируйте вашу фигуру в домашних условиях, без походов в зал.